Всем привет, на связи мистер ФСР, мы продолжаем играть в игрушечку Ori and the Will of the Wisp И сегодня мы продолжим с того самого места, к которого в прошлый раз остановились В прошлый раз мы только начали играть в эту игрушенцию И сегодня я не знаю, какой мы большой путь пройдем, сделаем вообще все, все, чем мы сделаем Надеюсь, мы сделаем не впустую Так, ой, у нас, смотрите... А, есть время, которое мы можем находиться под водой это, кстати это, кстати, интересно насколько я помню, в прошлой части такой такой такой гадости не было ой, а там какая-то фигня, что ли фига себе там было препятствие так вот эту фигню нам надо бы сломать, ну ладно Пополнили себе хипешку. И теперь идем дальше. Ух ты, сохранение произошло. Так, неужто что-то будет такое прям... Ух, ух, ух. Ага, тут у нас опять все такое... Закрытое. Так. Ух ты ж, елки зеленые. Да елкиш. ж. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, беги, Ори, беги! Что за нафиг? А ну пошел отсюда! Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш! Офигеть, вот это волк. Жесть! Я просто в офиге, Ваня, как мы еще уцелели? Это капец. Так, а тут... Как мы дальше-то пойдем? И куда? зеленые. Вообще тут что-нибудь где-нибудь можем сделать, нет? Банально посмотреть, что тут. Все горит, все пылает. Эм... Что? Простите, это что там за место? Так, и опыт мы взяли себе. Логово воя. Сюда ли мы идем? Вот в чем вопрос у меня. Потому что обратно то мы навряд ли сможем забраться. Так. Дайте нам посмотреть, где мы вообще. Не хотелось бы сломать игру. Нажмите вставить. Ноль, конечно же, ноль. Так. Ух ты ж. Те кости, я так полагаю, мы можем сломать, что ли, так? Так. Вот здесь мы можем тоже, наверное, сломать все. Ой. Ой-ой-ой. Давайте я туда немножко вернусь. Попробую тут что-нибудь... Нет. Нельзя сломать. Окей. Okay. Поднимаемся выше. Вау-вау! Так, а что у нас здесь будет дальше? А здесь у нас ветерочек, ветерочек. Ой. Ой-ой-ой. Так. Подождите, я хочу посмотреть, что тут сначала. Вдруг какая-то конфета есть для меня. Так. Так. Ух ты жоу Это что это? Так что это было? Нам дали какое-то умение? Вновь засиял древний свет. Тем временем Нару и Гуму искали путь во тьме. Да. Ну что ж, вот мы и проснулись, однако, и опять нас тут встречают эти лупоглазые, желтоглазые коте, или что это, кто это, я так и понять не могу, может быть это лемуры, Ты не как те другие, тебе сияет древний свет, дерево вспомнило, узнало, засияло. Она поделилась с тобой воспоминаниями. Клинок духа. Вы освоили новое умение Привяжите его кнопки X, Y или B, удерживая LT. Так вы сможете выполнять комбо-атаки. Ух. X удобнее наверное x сейчас хотя блин тут все удобный клавиш у а, да я понял клинок 2 вот такой в ближнем бою световым клинком Значит, x чего блин давай используя свет хотим взглянуть Ой, ё, нифига себе. Воу, что я могу делать? Mortal Kombat, конечно, бы... Обзаидовался. Ну что ж. Я имею в виду, все герои Mortal Kombat, это чё. Ой-ой-ой, что мы можем делать? Это просто жесть какая-то Да, классно Ну вот мы чуть выше Теперь мы здесь можем подпрыгнуть Что? Как-то можем еще прыгать? Киш Так У нас тут энергия о, магнит! Вы получили новый осколок духов. С ним вы притягиваете сферы издалека. Для использования нажмите вот эту кнопочку. Нифига себе. Круто. А, да, классно. Сколько еще осколков нам предстоит найти? Это, конечно. Пипец. Так, а ну не плюси. ползи отсюда, два. Сарямба. Я не хотел, меня заставили. Не, классный клинок, конечно. Я сказал не клинок, это это. Эм, Все, да? Так, опять, ребята, тут. Свет тебя слушается, значит ты правда дур. Мы, Моки, думали, что Духи давно покинули Нивель. навсегда. Пока-пока, Духи. Ты кого-то ищешь, а мы знаем того, кто поможет найти. Иди к хранителю топей. Кволок поможет тебе отыскать путь. Кволок нам нужен. О, лощина Кволока. Эм, прикольно. И как нам до него добраться вообще? Хм. А эти холодно, награда 200. Ури в центре, масштаб, не масштаб. Так, дайте смотреть, как нам вообще туда попасть, да? У нас вот есть вот еще такая потрясающая штука. Эм. Чернильные топи. Ладно, я все понял. Хранитель топей. Новое задание найти колоко. Нажмите эту клавишу, чтобы понять, где он находится, да? Блин, ну как туда попасть? Нам сюда придется забраться, скорее всего, и тпать туда. Все это, конечно, интересно. Тут мы что-то пропустили. Жесть, конечно. Ну что, поехали. Поехали разбираться. Че у нас там за... А, тут мы были, я помню уже. Оп. Ха. Фига себе. Это у нас тоже... А, это и опыт у нас. Круто. А мы можем, удерживая... А, мы можем, да? Клинок духа переназначить на Y. Это классно, кстати, сделано. Вот это, конечно, круто. Это что за попрыгун, блин? Ты тут не прыгай так. Понятно, да? Так, ну дверь нам не дадут открыть. Потому что у нас ничего нету. А к этому кволоку я просто не представляю, как мы дойдем. Блин. Может, мы реально сломали игру? Пошли не туда. Ты, кволок. Блин, загадка. Если я на эту карту буду смотреть, мне нужно понять, как выше подняться. Здесь совершенно ничего нигде нету. Какой-то тупик. Блин, неужто я все поломал, а? Так, тут платформа тут у нас опять тупичок как и был на no. блин ну куда мне идти тогда да понятно что карта карта подняться я вверх не могу ребята вот что интересно Еще какие-то осколки. Как мост сломать нам? Который не ломается, да? М -м -м. Как подняться вверх? Это бесполезно. Так. Не, ну это не серьезно Я не хочу сегодня здесь застревать Честно, честно Не, ну это, блин Как мне быть-то Здесь ничего не ломается Здесь такая же фигня Мосту пофигу Интересно а? Здесь мы ничего не можем оставить так, а если мы... Я не знаю, что мы сделаем. Параметры. Ну, параметры мы не сможем. Продолжить, продолжить. А если мы сделаем выйти, то... Вопрос. Куда мы сможем чего откатиться? Ага. Я думаю, может... После прыжка он такой, оп, и зацепится за С свою стенку. Но нет, не хочет Ори так делать. Не, -а, не долетает просто, и все тут. Так, ну если здесь нельзя, э, на карте мы смотрим, что здесь тоже нифига нельзя. Может быть, все-таки вот здесь как-то можно вниз пройти. Хотя там, насколько я видел, было все плохо. Не знаю, может быть я что-то не видел. Может быть тут можно все разрушить. Оу! Нифига себе. Спасибо за опыт. Так. шуша не такие это того зверские. о еще опыт это я люблю опыт я очень люблю так здесь что у нас здесь у нас вот такая потрясающая шляпка была а, наверное мы можем спрыгнуть но я пока особо этого делать не хочу. Блин. О! Неужто получилось? Та-дам! А зачем нам эта штука? Да нет, она ничего не дает. Ой, не вовремя я нажал. Хе-хе-хе-хе. Ну что ж, давайте смотреть, что будет. Так... А, спасибо. Будет бойня. А ну пошли вы нафиг все. О, ловушка. Да, а что нам эта ловушка дала, мне интересно. Что мы тут можем взять? Вкусняшка какая-нибудь есть? Мы можем спрыгнуть ниже. Угу. Давайте прыгать ниже, что больше мы по сути ничего и не можем. Но могли бы конечно туда пойти. Ладно, это мы позже сделаем. Так, у нас есть вариант еще ниже пойти, но есть вариант остаться на этом уровне и мы можем поглотить свет, чтобы Чтобы получить двойной прыжок, вы освоили новое умение. Нажмите А, чтобы подпрыгнуть, а затем нажмите А, чтобы снова подпрыгнуть еще выше. Вау! Вот это я люблю. О, круто. А вот мы его сразу и проверили. Клей. Вы получили новый осколок духов. С ним вы при... прилипаете к стенам для использования... Нажимайте на клавишу М. что Блин, M. а вон как я прилипаю? Что-то нифига не прилипаю. Не работает ваш клей, ребята. А я бы хотел, чтобы он работал. Так, отсюда выбраться у нас только... А черт мы не можем запрыгнуть? Так. Это что за трудности? Так, я не понял. Что за управление? Так, парение, рывок, просмотр карты сокровищ осколков вещей способность 1, 2, 3, рывок, парение импульс притяжения, передвижение что-то я тут не вижу чтобы мы прилипали а, вот что-то было нет, надо походу вот отсюда Да, это. О, о, о Давай вверх. Ползи вверх. Что-то у меня игрулька решила вылететь. Видать, я ее сломал. А, давайте что-нибудь попробуем в настройку, что ли, полазить. лишь мы что-нибудь да найдем. Так. Масштаб перемещения. Подробнее отслеживается дание назад. Клинок духа, перемещение. Блин, что-то мне подсказывает, что где-то что-то мы должны поменять. Орицентр, Y подробнее. Отслеживание задания. Отображать задания. Предметы. Отображать все. Орифцентр, масштаб перемещения. Не понимаю. Клинок духа. Да, больше ничего нет. А как мы можем, блин, реально? Поменять же можем, наверное. Где у нас это приклеивание? Я хочу его выбрать. По-любому, где-то можно выбрать вопрос, где продолжить. Очень интересно. ЛТ назад. Перемещение. Народ, дайте мне выбрать новую способность. Очень хочу. Вот нифига, что не приклеивается. но Вот написано, что вот так вот нужно нажать. Вот. О, -о, -о, о о А вот это же RB у нас, Да. Так, магнит. А -а -а. О, вот оно как, чё Клей. Вот оно, чё как. О, -о, -о вс. Вот оно. Вот оно дело. Все пошло. В дело. Так. олеоп Ну что ж, давайте мы, наверное, сегодня на этом и закончим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний вот такой небольшой походик. С вами был Офис Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока. Оставляйте комментарии. Пишите, что вам нравится, что не нравится. И, конечно же, ставьте большие лайки. Прям большие, прибольшие. Они позволят нам быстрее двигаться вперед в данной игрушке. И радовать, баловать вас новыми видосиками. Всем пока.